Вау, я ты все исправлю. Мне Лайка. пройти. Встретимся здесь Ой, же, на месте. Только перевоплотитесь. Я, я поклоняюсь. Уйти трансформации. Дикий. Давай. Как мне это нужно выходить? Ой, льет. извини. Чё, из... Мистер Бак тут клевер. Можем. Так, во-первых, нам надо отправляться к с... в храм ну, Сейчас я позвоню ему, спрошу. О, новости какие-то вышли. Там еще один хранитель есть. Тихо. Вышли новости. Вы все видите? Да. Сегодня ночью да. сломали храм хранителей. Темный Хризарис Чемчего? разрушил храм родителей, и их родители были эвакуированы куда-то в другое место. Что будет делать наши герои, узнаем о том? Ее было. Темный хризарис разрушила Хризан... храм хранителей. вас победила. Вы добились своего. Теперь вы можете отдать свои талисман и хрезались в конце света. Валеть сюда. Если разрушили храм Я... хранители это не значит, что мы проиграли. Но сами хранители живы. Но... Да это хотя бы какой-то эвакуирован. Если, если они эвакуировали храм хранителей, это что они... они успели шкатулки забрать, которые существуют. Надеемся. Надеемся. Надеемся на это. Но вдруг они тупые, как орехи. Вдруг они, да, тупые, как... Так, как, во-первых, как, какой как, фиг как ты коллег. здесь? Что? И как бы, да, как еду, тебя зовут, и человечный. как ты получил вообще-то талисман? Э, мне дал хранитель. Раз, э, два. Зовут меня... А Кто-то вы хранитель. Я... Чего сказать тебе лишь имя хранителя? Ну да. Хранитель вот этого замечательной шкатулочки так хорошо я знаю кто это вот вот он мне дал сам ну куда-то там уехал что-то у него там случилось и он мне дал талисман клевера чтобы я помогал вам и талисман арлана на всякий случай так ну ка давай ты уже все он тут он тут во время боя водку там и виски фигарил что-то такое ты, чё, ты смотри, а забрать, какой, какой не реально алкаш. боже. Что ты с, ты это, ты это, с это, это, моя сила, я могу создавать. А я... Так, создавать. Кто тебя, кто тебя <связь> Что за? Фу, <связала> мне а, так, так ты вот это Да, убирай давай. как можешь убирать? Собер... убирай. А, с него... пальцем. А, вообще. так. Мне нравится... Мне нравится... Мне нет. Сейчас мы... Что будем делать с храмохранителем, я не знаю. И что... Куда ты помочь Потому что если его смысл идти. Если его разрушили Сентимонстры, то ты сможешь его подчинить, если мы всех там победим, ты сможешь их уже всех... Мы не были в ту минуту. Я да. не смогу уже было в... до надо было... разрушения использовать Супершанс, как пом... Мне надо было использовать шанс там. Я в кое -что... Я очень короче, сильно фанатик, я смотрю все новости. Но ладно. Очень все я понимаю, Ладно, ладно, ладно. Допустим. Допустим. Допустим. Так, делать-то что? Может быть, хранитель может быть, я не... Вы... Знаю, на... На... я не знаю, где находится храм хранителей. Поэтому... Ну, ждите, нов... ждите новость. Мы не можем ждать. Сейчас Кстати, на канале, на канале вот этого про мистер Бага и про все про всякие талисманы. Сухань там не берет руку. Может, что-то случилось. Там, короче, у одного паренька снимается все про... Ладно, мне надо поговорить с хранителем, я пойду. Да, ладно, все, я полетел. Из вас может еще надо быть. Клифф, разблизь. Ладно, можем идти. Где это где этого дурака носит ноги? Если его сейчас не будет в комнате, то я его бью. Трансформации. Так. Друг. Если его, его нет в комнате, все. Ждите, я ему, я место. Я ему, засу... ему засуну два до места. <связь> эм, я был у тебя в комнате. Что ты делал у меня в комнате? Искал тебя. Короче, конец света катастрофа. Ты слышал, Пойдём. что случилось с храмом? С я храмом. слышал, что случилось с храмом, и у меня не впечатление. Короче, его. есть маленькая новость. Модель была на тот момент в храме хранителей. И что? И она тоже не я справилась. Не знаю, где она находится, она не берет трубки, а теперь все хранители скрываются, то есть, понимаешь? Она не берет трубки. Суха не тоже не берет трубки, я ему звонил. Да, то есть это получается конец света, наконец света. Получается, конец света. Нет. Так, ты сейчас должен более менее быть скрытным. Никому не нужен. быть более осторожен. Да, и передай своему красному жуку, чтобы он тоже был осторожен. А то все разы, когда ты, ты, ты терял кое-что, кое-что ты что? У нас дома делаешь. Убрысь из дома. Новости. <свеч> Она там, так, он... это новости Леди Блога. Сегодня Цих. разрушится храм хранителей. Это, мы, а -а -а. это мы знаем. Итак, это сегодня последняя новость из С вами был Исцов, Я, Тедди. всем пока. Так, это мы знаем. Пока ничего нового от хранителей мы не получаем. Я тебе русским языком сказал здесь не появляться. Пэпси. Пэпси. Так, конец света. А, потому что ты должен быть более осторожнее, потому что все раза, когда ты терял, сам знаешь что? Терял не ты. А твой друг в красном костюме? У меня есть один талисман. Какой? Кстати, когда ты вернешь мне мой, мой, мой талисман? Тишина, чтобы я не слышал тебя. Молчу. Так, у меня есть один талисман, который скрытная сила очень сильная. Все думают, что это слабый талисман, но на да, самом деле, деле у тебя морковка талисман. есть? Так, да, конечно, это же мой талисман. Да ты мне. же меня забрал. Тихо. А мне какую-то, дашь? Ты никогда не дашь талисман Тихо. нормально. Мне сейчас надо сосредоточиться. Делай так, чтобы сюда никто не входил. Сейчас, подожди. Так. Так. Подойди и ко что? мне, что? Олег. Подводишь меня снова, Олег. Да. Да, Подойди сюда, здесь. быстрей. сосредоточился. Дар. Ты не мне Держи. Пойдем. Да. Появился фрагмент. Я не знаю. Ты еще не появился или появился? Еще не появился, походу? Ну жди. Я жду и концентрирую энергию. Oh, wow. uh. Uh. Все хорошо? Uh. Да, я знаю, где они. То где? есть не знаю, где, но и видел. Они находятся в пещере. Все они. Все 30 тысяч... Э, нет, не 30 тысяч. Все 39 хранителя Тама. Uh -huh. Их. Ладно, не буду говорить, сколько их. Так, в пещере. В пещере, но ну, мы не знаем, где. Да, да, да, больше Подожди, я не смогу использовать это... эту силу, потому что у меня нет уже сил. И чтобы это тоже увидеть, надо тоже силы сконцентрироваться. 10 лет концентрироваться уже ночь настала. Да, погоди. короче, смущай. Я, разда... я дал этому человеку талисман клевера. Не знаю, видел ты его или нет. Да, я видел. Фатальная ошибка. Mm -mm. Человек проверенный. Я его знаю больше, чем тебя. Но я не скажу, кто он. Для более безопасности. Mm -hmm. Ты правда думаешь, я не знаю, кто это? Нет, ты не знаешь, кто это. Девятого mm -hmm. человека. Ни разу не видел. Так. Да тоже там? Ладно. Не видел, ладно. Это не новенький сразу, скажу, новенький в терпеть не могу, они какие-то дебилы. Ну, Дебил, ну ладно. Спаркал. Дай мне хоть Геракл. Они оба балбеса? Да, в штаны накакал. Давай. Ладно. Я пойду отдыхать, ты давай. Валей отсюда. А да как мне отдыхать, когда моя бедная сестя где-то в плену? Ну так, а я что? Next time.